Раются длинные цепочки, линия жизни становится точкой, с ручки не стишок за стежком, живут твое тело с душой и огоньком. Здесь заезжик начальник, полковник, моя свобода. Никому просто так не дается свобода Из нее нет выхода, и в нее нет входа Созда для того, чтобы чай был черней Понятно, когда и себе налей Я участвую в каком-то сидячем